Я зашел сегодня в интернет, могу сказать, что я на сегодняшний день знаю, как приготовить колбасу, которая будет сверху из белка яйца, а в середине будет желток яйца. Почему? Интересно продавать такую колбасу? Зашли вы в магазин, а вам нужно каждый день ребенку что-нибудь на бутерброды. Правильно? А вы покупаете колбаску, она сверху как белок, в середине желток яйца, все вареное, готовое, в виде колбасы. Скажите, покупалось бы это? Покупалось я знаю, как это изготовить. Заходите в интернет, смотрите, все легко. А можно делать так, чтобы в середине было не просто белок, желток, а чтобы в середине было еще, чтобы было в виде колбасы, чтобы в середине звездочка была, или в середине сердечко, или еще что-то. Все эти технологии есть. Это же продукты питания, люди каждый день едят. Что это? Сильно сложно. Майонез сложно приготовить. Конечно, две минуты, взяли белок, добавили масло, взяли вернее яйцо, добавили сверху оливковое или подсолнечное масло, блендером взболтали, в самом конце добавили соль и в самом конце уксус, еще раз взболтали, все, конец Можно добавить в конце какой-нибудь сорбат калия, оно тогда не будет портиться Закрыли баночкой, поставили, поставили, чтобы оно закаталось и все, у вас готовый продукт, называется майонез, сколько оно стоит? Разница ваша можно ли человеку зарабатывать деньги? Можно. Люди как хотели кушать, они так и будут хотеть кушать.